Вас не устраивает текущая ситуация? Хотите что-то изменить, но не знаете как? Есть желание зарабатывать больше? Тогда смотрите, как простые действия меняют ваш бизнес. Привет! Меня зовут Полина. И последние 6 лет я занимаюсь продвижением бизнеса. И зачастую сталкиваюсь с тем, что многие не делают простых вещей. Например, не учитывают мобильный трафик. А он, я замечу, в некоторых тематиках достигает 80%. Но не только не делают, но даже ничего не предпринимают. И это несмотря на то, что уже есть инструменты, которые позволяют решить эту проблему быстро и просто. Например, турбостраницы Яндекса. Сделать ее для интернет-магазина несложно. А как это сделать? Смотрите здесь. Правда, страдало оформление, которое можно было исправить стилями. Но если вас до сих пор пугают слова HTML или CSS, или у вас нет желания платить разработчикам, то смотрите, как можно делать все самому без специализированных знаний и за 5 минут. Как создать, добавлять и настраивать внешний вид для турбостраниц, для контентных проектов, мы уже рассказывали здесь. И если для информационных сайтов ничего принципиально нового не появилось, то настройки для интернет-магазина вынесли в отдельный раздел. Давайте посмотрим, что там нового. А именно настройки, так как первые три пункта ничем от контентных не отличаются. О магазине. Тут вы можете указать название магазина, его краткое описание и задать цвет кнопок, ссылок и надписей. Можно для всего сразу или для каждого элемента в отдельности. Если не знаете, как задать цвет в HEX, вот вам ссылка на таблицу цветов с кодами. Ну а мы выбираем понравившиеся и проверяем. Чуть ниже можно загрузить иконку магазина, указать почту и телефон. И о чудо указать информационные разделы оформления заказа. То все просто. Можно подключить корзину на турбостраницах, кстати, с автоматическим переносом заказов в Bitrix. Если у вас не Bitrix, можно воспользоваться старыми настройками, указав корзину на вашем сайте. А можно дать возможность купить в один клик то есть сразу переход к оформлению заказа без корзины. Указываем почту для получения информации о поступившем заказе и минимальную стоимость заказа, если она у вас есть. Ну и обязательно почитайте инструкцию по подключению. Доставка. Выбираем тип доставки, заполняем все поля и сохраняем. Оформление заказа. Здесь указываем ID от Яндекс Кассы. Если его нет или не знаете, что это такое, то почитайте и зарегистрируйтесь здесь. Веб-аналитика. Указываем счетчик в Метрики, либо другой. Если пользуетесь Яндекс Метрикой, то подключите веб-визор, и ваши пользователи покажут вам, что у вас не так. Пользовательское соглашение и доступ к источникам. Если вам это надо, то тогда вы точно уже знаете, что и как заполнять. Поэтому пропустим и перейдем к каталогу. Тут все аналогично, как и у контентных страниц. Заголовок, ссылка. При необходимости пункты меню можно поменять местами. Вот в принципе и все, что появилось нового в настройке Turbo страниц Яндекс. Про остальные настройки мы уже рассказывали здесь, там тоже нет ничего сложного или непонятного. Как убедились, просто Быстро, доступно. Не ждите и делайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вовком. До встречи!